Дорогие друзья, в грузинском фольклоре купец сахаре встречается часто. Это некий такой удачливый купец, богач. И с его энергией связывали денежные ритуалы. я вам уже объясняла и показывала, как создаются заговоры, ритуалы, как создавались издревле и сейчас. Берется за основу вызов сущности, или привязывается энергия богатого человека, или богатства, или предметов богатства. И с помощью этих символов богатства призывается денежная сила. Поскольку я очень устала сегодня, поэтому. Особо долго объяснять говорить не буду. Мне нужно немного отдохнуть, пару часов. Я вам дарю ритуал на грузинском, в традиции грузинских ведьм и с призывом силы купца. Торговца, купца, который, скажем так, беспроигрышный вариант, потому как... Нет, энергия купцов – это энергия богатства, денег и удачи. Итак, «вачари закары что в переводе означает купец закары. Читать этот заговор можно шесть раз в день. Ну, один раз. Открывайте свой кошелек и читайте шесть раз. Можно читать, пересчитывая деньги. И еще можно читать перед тем, как вы... Хотите потратить определенную сумму денег. Читайте над этой суммой и тратите. Через короткое время эта сумма к вам вернется обратно. Любая сумма. Ну, предположим, хотите шубу купить, да, большие деньги отдаете. Вот, читая этот заговор, у меня есть много заговоров, чтобы вернуть потраченное, вернулось потраченное. И это тоже в том числе дарю. Если вы будете читать над деньгами, как вернуть потраченные, то считайте, что вы не тратите эти деньги, а на время кому-то отдаете в долг, и через несколько дней может. Но если это очень большая сумма, может, неделю или месяц они возвращаются обратно. Найдите денежный сафран, там должны быть на возврат денег обратно потраченных. Но я на днях еще вам подарю. Ритуал на грузинском, поэтому вам нужно будет подождать, пока я напечатаю текст. Если канал, конечно, к этому времени выживет. Итак, читать шесть раз, а над деньгами читать один раз, когда вы отдаете деньги, ну, тратите. Или, может быть, родным-близким отдаете. Начитываете через некоторое время из разных источников или из одного источника эти деньги вам вернутся. Вачари закаре, тавис, магазиаши едина, шинаха, рум эшмакеби, пулят гадаиксен, гадаицнен, да вачар закарес чайхутнен, эй пулебо, эквачари, датовид, да Касахаби, саке теба, эна. Аминь. Вот как услышали, так и пишите. Можете написать сайт, когда подключаетесь с Для вас все равно это незнакомый язык. Естественно, вам будет тяжело произносить. Но не это главное. Самое главное ⁇ общий смысл передать. Вачаризахаре тавизмагазящие едины. Сиз машина харом, ешма кебма, пулат цнен, да вачар закареш чай хутнен. Эй пулебо, эгвачари, датовет, да товет да мяч мячами хутнет. Гасареба, сакетеба, эна. Аминь. Читайте, особенно те, кто этот язык знает, и вы увидите, как из разных источников сразу к вам будут приходить деньги. Вачари Закаре тавис мағазияши едина. Сизмаршинахаром ахарум, эш макебма пулат гадайкснен. Да вачар Закаре с чайы хутнен. Эй, пулебо, эг вачари товет да мечами хутнет. Хутнет, да. Касагеба, сакетеба, эна. Амин. Кто знает грузинский язык, прошу не пугаться, что здесь называется определенной сущности». Здесь говорится о деньгах, о том, как деньги хитроумно и разными путями приходят к человеку. И этот призыв именно денежной энергии в вашу сторону. Вачар закаре, тавис махаз ящи едина. Сизмар шинаха, макебма, пулят гадаек закаре Эй, пулебу эквачари датове даме чамихутнета. эна. Аминь. Чамихутнета. Извиняюсь. Устало сказывается. Все. И еще раз напомню. Когда вы хотите большую сумму потратить над этой суммой, начитайте и спокойно тратите. Через короткое время оно к вам вернется. Всем удачи!